Благослови, Господи, силы, укрепляющие пальцы на этой войне и в этом бою. Надежда моя и опора моя в этой сборке на DLQ-33. Спаси меня от пукачелов и слитых каток. Аминь. Здорово, мужские мужчина. Ну что, пора переходить на новый уровень гейминга и мира ощущения. Ну а перед этим, брата-братья, я хочу... Исповедоваться. Прошу прощения у рандомных брата-братьев в сетевой игре за то, что на первых этапах гейминга с DLQ я не сильно приносил пользу команде, от чего не всегда был положительный результат. Но я надеюсь, вы меня поймете. Ведь для того, чтобы что-то познать самому, придется пройти через тернии ошибок и неудач. Дорогие брата-братья, я плотно подсел на DLQ и могу сказать, что сейчас это мое самое любимое оружие в колде. Благодаря масштабному обновлению снайперки можно сделать отличный фаст-зум, с которым играть одно удовольствие. Давайте, отцы, поговорим сначала про сетапы, а потом я вам расскажу свои мысли насчет этого. Первая сборка. Назовем ее «Тихий отец». И вот почему. Для начала ставим легкий глушитель в связке с легким стволом. После этого выбираем приклад скелет. Не забываем про тактический лазерный прицел и про оптику. Но давайте обо всем по порядку. Глушитель в паре с перком Ghost дает хорошую скрытность, вследствие чего продолжительность жизни повышается. Чистота респаунов соответственно уменьшается. Легкий ствол хоть и подрезает статистику DLQ, но взамен дает нам хорошую скорость в режим прицеливания. Точно так же действует приклад-скелет и тактический лазерный прицел. Также берем шестикратный тактический прицел, который еще больше бафает фаззум, но я, брата-братья, его не буду вешать, потому что я уже привык к таймингу зумирования дефолтного прицела и поэтому выбрал перк Ловкость рук. Увеличенный боезапас я не беру, потому что это не Арктика и не XPR. Q33 33 это не просто снайперская винтовка, это целое искусство. Каждый килл, сделанный с нее, чувствуется как нечто новое, нечто прекрасное. И хочу заметить, мужские мужчины, такого сильного эффекта в автоматах и пистолет-пулеметах вы точно не найдете. А если ты, брата брат хочешь хороший эмоциональный заряд, то врывайся с двух ног на канал, 9,5 пальцев. Мой братишечка Ростислав рассказывает про персонажей, третит оружие, устраивает мясо в королевской битве, делает ретро-олдскурные комплекты. Так что, если ты в игре недавно или не видел, какие были пушки у отцов, то welcome. Также мужской отец постоянно стримит и заряжает светлый и мужской энергией. Всех своих зрителей и да, мужчины, заходите на канал девять с половиной пальцев и пишите под последним киноматериалом Ростислав, брат и 10 рандомных комментариев попадут в следующий боевик. Так что, го! Ссылочка в описании. Вторая сборка называется Громкий Отец. И ты уже, наверное, догадался, почему. Все абсолютно то же самое, как и в первом сетапе, кроме глушителя. Вместо него мы ставим сошки, которые чуть приподнимают управление. Вообще, еще можно вместо этого взять ЦМО или ловкость рук. Тут уже индивидуальный момент и немного стилистический. Хочу сказать, что я не ожидал от DLQ таких приятных эмоций и впечатлений. Не спорю, что данный аппарат скиллозависимый и непрост в принципе. И когда я обкатывал сборки, у меня появилась мысль. Как вы смотрите на то, чтобы я рассказал более углубленно и подробно про фаст зумы, джампшоты с дропшотами и вообще показал свои снайперские настройки под все это дело. Не спорю, что настройки это индивидуальный элемент, но я думаю, каждый сможет найти что-то для себя, а в дальнейшем уже обкатать. Ну или даже может быть что-нибудь мне предложить. Поэтому, брата-братя, если данный материал вам интересен, напишите в комментариях. Огня, давай! Чтобы я понял всю серьезность брата-братских намерений. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Схорник, надеюсь правильно прочитал, спрашивает. Огнянский, вопрос к тебе. Может ли Пукачел стать нормальным игроком? Конечно, сможет, брата-брат. Брат. Если вдруг сейчас это смотрит пока то знай. Главное не ставить дизлукусы под боевиками, шиба не подписочку с колокольчиком. И следи за новыми боевиками. И тогда ты почувствуешь, как становишься мужским мужчиной. Алекс пишет: Братан, третий раз задаю вопрос о точке посередине экрана. Что это и как ты это сделал? Или же это твой секрет? Братишечка, это вовсе не секрет. Это просто перемещенная кнопка настройки в центр. А вот для чего и зачем она там, я бы хотел рассказать в боевике про снайперские настройки. Поэтому, если тебе интересен этот момент, то ты знаешь, что делать. Сережа Прудников спрашивает. А как ты придумал такое замечательное слово «брата-брата»? -брат? А я его и не придумывал. Я просто настроил свои вангастические способности и связался с космосом. И уже он мне его подсказал. В принципе, брата-братья, которые постоянно отгадывают темы будущих киноренд, знают, про что я говорю. А сейчас рубрика «Спонсор, здрасте!» Спасибо большое Ниджмиуре Акуясу. Сорян, братан, если неправильно прочитал. За оформленную спонсорку. Благодаря этому, братишечка, я могу закинуть еще один стикер в спонсорскую бригаду. Скоро там коллекция будет круче, чем Васьки. Только я пока не придумал какой, но скоро решу. И еще своему олдовому брата-брату выражаю огромную благодарность за пряники на Дионейшл Алерс. Максимка Пустушенко пишет. Итак, мой друг, Оллы снова в строю. ХЗ что пожелать тебе? Школота 100%, желает подписоты, лучков и так далее. Но, муж... Но мужчины желают своим товарищам, мужским тушилам, благополучно получить пенсию. Спасибо большое, братишечка. Но как ты знаешь, пенсия, а тем более сумма, которую ты получаешь за нее, это вообще ГГ и просто пресс F. Поэтому хочется верить в светлое будущее, где у нас и у всех все хорошо и родные здоровы. А сейчас рандомные комментарии. А за ними топовые! И во имя деброва! хотя погодите-ка, давайте Дима чуть-чуть отдохнет, чтобы в следующий раз он опять с нами провел игру, и поэтому именно от себя, брат, -брат зависит следующая кинолента. Давай, черкани в комментариях, какую пушечку нам взять в следующий раз для разрыва покачелов. ведь прошлый выпуск про Скар получился настолько мощным, что я, заходя в рейтинг, видел практически везде эту волыну. Надеюсь, что с DLQ будет такая же история. И по старой доброй... И по старой доброй... И по старой доброй классике Прямо сейчас, на ваших приемниках Радио Нагиб На волнах 101 и 21 FM Прозвучит интересный трек, который вы, в свою очередь, дорогие слушатели Должны будете отгадать своими сообщениями в комментариях Погнали! Наберем, в порвем, чтобы классно играть. Нужно снайпером стать, брата братан, залетай на канал. Много боевиков для мужских мужиков, для мужских мужиков. Ярый, yeah, ярый. Right, yeah, right. быстрее на канал братишка оформляй колокольчик нажимай, уведомления получай мы увидимся с тобой уже очень скоро на стримцах лайк шибани, комментарий оставь дядечка наберем пукачела порвем. Чтобы классно играть, нужно знамером стать Брата, братан, залетай на канал, много боевиков Для мужских мужиков, для мужских мужиков. Яра, яра. Чело порвет, чтобы классно играть, нужно снайпером стать брата-брата, залетай на канал, много боевиков Для мужских мужиков, для мужских мужиков, 10 ко наберем, пока парвел чтобы классно играть, нужно знамером стать Брата, брата, залетай на канал, много боевиков Для мужских мужиков, для мужских мужиков, Хера,